Привет, меня зовут Юрий. Хочу оставить отзыв о тренинге. Павла Дмитриева за доллар. Хочу сказать, что трейн определенно стоит. Стоит настолько много, что ценность его бесценна. Хочу поблагодарить Павла Дмитриева за то, что сумел собрать знания многих гениев, которые веками, десятками лет проводили исследования, посвятили этому всю жизнь, собрали бесценные знания для нас. Он собрал эти знания и донес в наши страны СНГ, где творится после Советского Союза такое всякое, сами знание. Хочу сказать, что этот тренинг может изменить вашу судьбу определенно и судьбу не только вашу, а всех ваших знакомых, близких людей. Огромные ощущения пережил во время прохождения этого тренинга, много инсайдов, посмотрел на себя с разных сторон. Хочу сказать, что определенно, определенно стоит пойти и пройти этот тренинг тренер задала. Всего хорошего, Американская Академия Гипнозов. Огромный привет и благодарность. До свидания, пока.